Почему? Понятие управления денег, что такое деньги? Внимание обратите, деньги это не что-то такое сладость или там кайф или радость, это просто ресурс. Первое, что я хочу, чтобы вы формировали в себе, деньги это хороший работник. Хороший работника можно нанимать, можно уволить, mm. можно привлекать. Вы уловили, что я хочу сказать? Деньги это не источник жизни, хороший ресурс, все. Поэтому наш мозг должен стопроцентно вникать в это понимание, что это просто ресурс. Деньги можно арендовать. Но это надо научиться арендовать, заставить работать. Вот в таком духе. Воображение это мысленное представление чего-либо. Воображение это то, на что мы настраиваемся. То есть, когда человек настраивает себя, он начинает видеть, потихонечку вникать. Эмоция это научившись управлять эмоциями, вы научитесь избегать стресса. Вспомните, я сказал, что кто научился управлять эмоциями, он сильнее становится, он начинает сильнее быть сильным человеком. Усталости, хронической усталости, вот изнашивание здоровья и так далее, это все, когда человек не могут управлять эмоциями. Интуиция, чутье, принцессательность, непосредственное постижение истины, без логика, основной на предшествующие опыты. То есть иногда часто люди ориентируются на опыт, но часто все на чутье.